У нас монтаж в вот таком живописном месте в горах, причем не только снег, а еще и лед в достаточно большом количестве, но все стоит прекрасно. Так теплица у нас выглядит в окончательном виде, насквозь сталь не ржавеет. А, у нас монтаж в вот таком же живописном месте в горах, а, делаем мы теплицу которые будут установлены вот на этот фундамент. Сейчас собираем модули, у нас уже готовы они были. Сейчас их собираем по частям, чтобы уже непосредственно смонтировать на подготовленный фундамент. То есть до этого был подготовлен фундамент. Очистили от снега, приехали здесь. Достаточно много было снега. Подготовили площадку, сейчас собрали крышу соединяем и также будут боковые части это у нас крыша две части э скаты крыши э мы их соединили здесь вот э пространство вот это это у нас сюда будет приходить конек тамбура знаю, да, почему в том числе теплица называется английском стиле потому что вход у нас не как обычно с торцов э ну как обычно с одного торца либо сбоку где-то вход у нас а, через отдельный тамбур, который находится сбоку. Собрали основной каркас и а, сейчас собираем тамбур с дверью. Вот у нас дверь лежит на земле. И, соответственно, вот эта вот а, крышная часть тамбура. для полноценного видео снимаем с квадрокоптера наш монтаж теплицы практически он закончен но ну, практически потому что закончу моего а, только в теплое время года потому что по периметру нужно будет а, по периметру фундамента установить отливы для того чтобы их установить и вода которая будет стекать по теплице не попадала на фундамент а, нужна положительная температура то есть герметик а, чтобы нормально нормально можно было нанести вот так все это выглядит снег достаточно много скопилось но все стоит на своем месте причем не только снег а еще и лед в достаточно большом количестве но все стоит прекрасно У нас есть специальные форточки, они с термоприводами. Смысл их работы заключается в том, что при плюс 20 градусах в поршне расширяется масло и открывает форточку. В торцах теплицы на фасадной части также есть форточки, но не открываются вручную. В этом принципиальной необходимости нет, так как в автоматическом режиме все спокойно проветривается. В процессе отделки беседки изначальный план был немного переигран. Планировалось установить обычные отливы, но заменили их на картены сталь. Вот сейчас она установлена. А суть заключается в том, что при попадании влаги специальный поверхностный слой, который начинает ржаветь. Сейчас этот процесс только начался. Повторно приехали на объект. Так теплица у нас выглядит в окончательном виде. Помидоры уже практически созрели внутри. Картеновская сталь стала приобретать уже такой сплошной насыщенный цвет. Суть заключается в том, что вот этот поверхностный слой ржавеет именно только он. Для декоративного цвета насквозь сталь не ржавеет Вид, и, соответственно, вот это все выглядит очень красиво и впоследствии не разрушается. Наверху у нас расположены вот такие декоративные элементы. Как раз почему теплица называется в английском стиле, потому что вход есть, тамбур в теплице, и также сверху вот такие декоративные элементы продают более изящный красивый вид всей теплицы.